Офигенная новость, друзья, бравлеры, подписчики и зрители. Наконец-то вышло долгожданное обновление в Бравл Старс. Я так долго ждал этого момента, когда же я наконец-таки смогу протестировать нового бравлера. И тадам, друзья, вот он, новый бравлер-пингвин по имени Мистер Пи. И в этом видео я расскажу про правильную, грамотную игру за этого пузатенького, толстенького грузчика, который лихо командует своими подопечными и кидается тяжеленными чемоданами, набитыми золотом. Также в этом видео я немного расскажу про новый режим «Горячая зона» и как же нужно правильно играть нашим пингвинам в этом соревновании. Все это здесь и сейчас специально для вас, дорогие зрители. Ну а перед началом ролика, как всегда, малюсенькая просьба к вам. Пожалуйста, поставь лайкосик под видосик, а я тебе за это сейчас покажу много нового, благодаря чему твой скилл Бравлера непременно поднимется здесь и сейчас. Стоит только досмотреть видос до конца. Ну а потому лайкосик под видосик нужен также здесь и сейчас, переходим к гайду. В первую очередь прошу обратить внимание, как поменялся интерфейс игры. В окошке осмотра бравлера справа появилась вот такая вот диаграмма с параметрами нападения, защиты, практичности и суперспособности, по которым теперь еще точнее можно определить классность нашего персонажа. Плюс нажав на иконку информации мы получаем более детальный обзор на героя. Ну и в левой же части у нас описание нашего бойца. И начнем мы с разбора базовых характеристик брутального пингвина-грузчика. В первую очередь, это мифический персонаж, такой же, как и Макс, Тара, Мартиз или Джин. Найти его можно, открывая ящики, а также Мистер Пи можно купить за 350 кристаллов в игровом магазине. Эта информация актуальна на момент записи данного видео. Так что копите, запасайтесь и открывайте ящички и ищите, друзья, этого персонажа. Удачи и успехов вам в поисках. В описании сказано, что Мистер П или Мистер П это такой сердитый пингвин грузчик, который кидает чемоданы, а его суперспособность призывает ему на помощь роботов-носильщиков. Звучит многообещающе, друзья. Ну а что же там по циферкам у нас? В базовой комплектации на первом уровне Мистер Пи имеет 2900 очков здоровья и нормальную скорость передвижения. Стандартная атака это бросок чемодана, которая наносит 700 единиц урона по цели, а также, отскакивая от нее, наносит еще по 700 урона всем тем, кто окажется в области поражения. Супер же атака Мистера Пи основана на призыве базы роботов поддержки, которая имеет здоровье в 2800 Пунктов. Плюс здоровье каждого выпущенного робота равняется 1500 пунктам и атака у каждого такого робота-бота равна 260 единицам. Напомню, что это циферки при базовой комплектации, то есть при первом уровне нашего персонажа. А в общем, мистер Пи это такого рода управленец ботов, которые делают за него всю самую основную работу, а сам он только и делает, что кидается чемоданами и раздает налево и направо те или иные указания. Серьезный парень, я вам хочу сказать. если честно, я уже хочу за него поиграть. А как же ты, дорогой зритель, хотел бы ты себе Мистера Пи в коллекцию? Напиши мне, пожалуйста, в комментариях, и я тебе непременно отвечу. Зритель, не отключайся, о самом главном и важном я расскажу дальше. Давайте испытаем Мистера Пи в тренировочной пещере и разберем детально его атаки и сделаем свои выводы. Как мы видим, атакую противника, чемодан наносит 700 урона, отскакивает от цели, вроде как в случайном направлении, и взрывается. Если же мы промажем мимо цели, то чемодан просто пропадает, не нанося никому никакого урона. Это все-таки не взрывчатка, как, например, у Динамайка. Но чтобы это исправить, Мистер Пи может начинить свои чудо-чемоданы взрывчаткой. А для этого необходимо будет открыть для него Звездную силу которую мистер пи может приобрести всего лишь только одну другими словами со звездной силой чемоданы мистера пи даже если он промажет по цели все равно будут отскакивать и взрываться нанося урон по площади ну что ж с основной атакой мы разобрались теперь давайте детально посмотрим что же делает супер мистер пи после того как мы призываем станцию дронов из нее выходит один дрон помощник и начинает преследовать ближайшую к нему цель и стрелять в нее нанося урон если же этого дрона уничтожают то на станцию Дронов подается звоночек сигнал И к нам на помощь спешит еще один Дрон и начинает также атаковать Всех врагов которые окажутся ближе К нему и так далее ребятки Пока станцию не разрушат Но даже если это и произойдет мистерупи Не составит труда разместить новую Так как его супер восстанавливается очень быстро В том числе и от успешных Атак дронов помощников сразу же вырабатывается Тактический прием что станцию Нужно будет прятать где нибудь в кустах И подальше от основной заварушки И дроны будут приходить к нам бесконечно на помощь. К тому же, если даже мистера Пи вынесут, станция при этом будет дальше продолжать функционировать, пока ее не найдут. Зритель, не отключайся, о самом главном и про тактику я расскажу прямо сейчас. Ну и как же играть за этого грузчика в столкновениях? А играть нужно очень осторожно. Как обычно вы играете за любого другого стрелка, типа Спайка, Пайпер, Биа и других персонажей. Мистер Пи далеко забрасывает свои чемоданы и нужно всегда сохранять дистанцию и беречь свое ХП. Ведь от того, как долго мы проживем, зависит как эффективно мы будем выглядеть на поле боя. Но ну а чтобы дольше прожить, необходимо всегда маневрировать от одного укрытия к другому. Если мы играем против дальников-стрелков, особо хочу выделить момент, что у нас тут преимущество. Ведь если враг начнет прятаться за какими-то укрытиями, мы можем его и там достать. Просто стреляя по укрытию, и наш чемодан будет отскакивать и с плешем добивать противника за стеной. Что делает нашего героя Мистера Пи? Просто им бой против дальников. Единственное, что бояться нужно только тяжеловесов, типа Була, Роза, Шелли, если они подойдут слишком близко. Низкий запас здоровья даст о себе знать, и нас просто-напросто сольют. Но, естественно, так делать не стоит. И всегда, еще раз повторяю, всегда нужно держать дистанцию и накидывать своими волшебными чемоданчиками. Мистер Пи чувствует себя комфортно практически в любом событии, даже в новом под названием «Горячая зона». Ну и давайте вкратце расскажу, в чем же здесь суть. Горячая зона это у нас новое соревнование, в котором необходимо захватить отмеченную область и находиться в ней как можно дольше, накапливая очки захвата. Очки начинают начисляться в вашей команде сразу же после того, как один из бойцов вашей команды зайдет в отмеченную горячую зону и начнет находиться в ней. Как только он покинет зону, очки перестают начисляться. По ходу битвы очки начинают удваиваться, об этом нас проинформирует надписью по центру экрана. Победа присуждается той команде, которая больше всего накопит этих самых очков захвата за бой. А Ну и как же наш мистер Пит чувствует себя в этой горячей зоне? Да просто великолепно, потому что тут есть и укрытия, и кусты, и можно спокойненько поставить базу в укрытие и при поддержке дронов накидывать издалека. Ну а как только мы поймем, что у нас чисто, то можно заходить, а после этого спокойно удерживать при помощи союзников до победного. При этом база дронов должна стоять поблизости в кустиках, и если нас сольют, дроны будут постоянно пакостить и не давать противнику покоя, отвлекая и просаживая запас энергии и сил.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 Вот такой вот персонаж, этот Мистер Пи. Лично мне он очень понравился, и я с удовольствием буду играть за него на полях сражений. А как же ты, дорогой зритель, хочешь ли ты уже поиграть за этого сурового грузчика? И что вообще ты думаешь про Мистера Пи? Напиши, пожалуйста, мне в комментариях, обсудим. Если у тебя еще остались вопросы, и ты думаешь, что я еще не все рассказал про игру за Мистера Пи, то напиши мне об этом в комментариях, непременно с тобой все детально обсудим. Как и обещал, братишка Скретч, ты уже должен почувствовать, что твой скилл заметно так подрос, и что ты уже готов нагибать, играя за нового бравлера Мистера Пи. А за какого бравлера ты больше всего хотел еще увидеть гайд на моем канале? Напиши мне, пожалуйста, в комментариях, и ты обязательно его увидишь. Но если ты хочешь больше видео по Бравл Старсу, то переходи в соответствующий плейлист или ищи видосики, у меня на канале их довольно много уже накопилось. Играйте только в самые крутые топовые игры, всем приятного геймплея!